Всем привет. С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. У меня сегодня есть свиные ребрышки, у меня есть квашенная капуста, картошка, лук, морковь и есть горшочки. Вы уже догадываетесь, что вас ждет? Правильно. Вас ждет вкуснямба в горшочках. Поехали. Начинайте на с обжарки ребрышек. Если их слегка подрумянить на подсолнечном масле, то результат будет просто срубшебательный. Надо порционно нарезать сразу. Ну и пока этот процесс идет, займусь картошкой. Чтобы блюдо совсем ушки докам крышу снесло, в каждый горшочек положу по кусочку сливочного масла. Когда процесс запекания начнется, оно растает и всплывет вверх, по дороге смазывая каждый кусочек картошки. И Это будет бомбически вкусно. Картошку нужно положить в каждый горшок примерно до половины объема. И совсем немного соли. Солю главное не переборщить, я же еще и квашную капусту буду использовать. А вообще, картошка в сочетании с сливочным маслом – это просто песня. Но еще мне понадобится лук. Так, что тут с ребрышками? Ну, просто красота! Теперь залить кипятком, так, чтобы картошку покрыть. А на сковороду отправляется лук. Все, можно отправить в духовку на 40-50 минут. Включаю верхний и нижний на 200 градусов. Процесс пошел. Лук обжаривается на чише морковки. Пусть вместе обжариваются. Теперь насчет капусты. Если она у вас очень кислая, как у меня, то можно ее промыть слегка. Если она очень-очень-очень кислая, то можно наполовину свежей разбавить. Тоже будет вкусно. Короче, сами сообразите. Пора добавлять. Тмины сюда, черного душистого перца и лавровый лист. И все это хорошенько обжарится. Периодически помешиваю, естественно. Процесс не быстрый, но к тому времени, когда картошка с ребрышками в духовке дойдет и капуста будет в полном порядке. Смотрите, как выглядит. Она карамелизовалась. Видите, то есть она, это не сгоревшая. Видите, она как карамель коричневая. Капуста уже в отличном состоянии. Самое время пробовать. Ну а отлично. Лука морковь дали сладость. Капуста отлично обжарилась, протушилась. Кстати, если сладости недостаточно, используйте сахар. Теперь капусту можно в горшочки отправить, картошка с ребрышками уже полностью готова, так что кислота ей не повредит. А вот если сразу кислую капусту в картошки добавлять, то она как стекло будет, и ждать, пока она запечется. Один горшочек у меня сегодня вегетарианский, по запросу. Еще минут 20 в духовке на тех же режимах, потом нагрев выключаю и оставляю в остывающей духовке минут на 30-40. И после этого можно садиться за стол. Под такой закусон, как говорится, укради, но выпей. Сначала со свининки. Видите, этот кусочек, он слегка поджаренный сначала, а потом вот этот на пару приготовленный. Ароматный просто фантастика. М -м -м. Нежнейшее. Просто нежнейшее блюдо. Так, ну и картошка с капустой вот эта вот. Квашеная капуста, таким макаром обжаренная, дает совершенно потрясающий эффект. Она кислая. За счет обжарки, за счет сахаров, которые содержатся в луке и моркови, э, она становится сладкой. Причем не просто сладкой, а карамельно-сладкой. Вот кисло-сладкий вкус вот этот, просто фантастический. Обожаю. Очень классное блюдо. И очень сочное, потому что картошку надоливаем кипяточку. А если я здесь бульон, с бульоном будет еще лучше. Тушим. получается тушеная картошка нежная, рассыпающаяся, с кисло-сладкой капустой, карамельной, с классной свининкой, ну просто супер и очень просто. Дадать буза кадром. Да, оператор нервно бьет копытом, тоже хочет есть. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока.